Например, вот этот почерк. На практике в начале человек, который подделывает почерк, он чрезмерно будет озабочен тем, как сделать его максимально похожим на оригинал. То есть к концу, по привычке, все равно человек он, ну, забывает притворяться. И в конечном итоге прописывая какие-то знаки, которые в некоторых случаях позволяют выявлять автора почерка. И понятие однородности, неоднородности, кстати, вот то, что здесь вот в почерке, мы с вами будем подробно изучать уже на основном курсе. Я просто обращу ваше внимание, если мы разделим до этой строчки, то в принципе начало неплохое. Очень даже да, такого логика сенсорного склада. Практичный, надежный, хороший.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 То есть желание такое ⁇ это непродуктивное исправление, когда человек просто написал слово неправильно. Ну вот здесь вот он еще, по-моему, мож, можно за депродуктивное. За okay. Все остальное здесь норма. Три, три исправления примерно. Ну, четыре это вот выше. Вот посмотрите, опять затемнение. То тут есть на, на лист. И что здесь получается, то есть, во-первых, их уже больше, и они идут во второй половине листа. То есть, человек вначале, да, такой надежный-надежный-надежный, а потом начинает его колбасить. И его мотает туда-сюда, туда-сюда. То есть, что такое человек может? Он может подвести, он может не выполнить, он может что-то забыть он в целом становится достаточно неблагонадежным. Представляете, вот как хамелеон меняется. У него меняются планы, интересы. То есть сейчас так, через пять минут вот так, а вы с ним договорились. А он взял и передумал, и вам забыл просто об этом сказать. Или еще что-нибудь такое. Очень ненадежно получается. И я об этом как раз тоже тогда сказала, и мне так вначале. то да не-не-не-не-не, ну, ну такой вот весь вот прям располагающий, надежный. Говорю, ну хорошо, пройдет время, проявится. Ну так и получилось. Потому что видите, что мы видим, да? Вот, и это к вопросу еще правилам подачи почерка, там не менее 20 строк должно быть. То есть, если у нас есть, например, всего вот здесь 4 да, и слово сочинения э, строчки то в принципе мы с вами э, ну, здесь получится достаточно позитивная картинка, несмотря на узость этого почерка в начале и мы с вами уйдем не туда а посмотрите что получается когда у нас больше текста то есть мы видим уже вот это вот эти колебания у него и внутренние колебания знаете вот в принципе а то, что происходит во второй части текста, оно свойственно, допустим, в подростковом возрасте. Вот там это было бы ну, в порядке нормы, так скажем, когда идут гормональные изменения, да, когда идут и изменения и в самом проявлении подростка. Вот кто бунтует, то он взрослый, то он еще маленький вот этот вечный конфликт между хочу и могу но здесь же мы видим это проявление уже в почерке взрослого человека насколько комфортно ему жить в этом мешает ли это ему вообще жить напишите в чате как вы думаете то есть, а вот эти непродуктивные исправления которые вы здесь видите то есть он что-то делает он видимо понимает что что-то что не так и это как попытка вернуться и исправить, но э, как-то неудачно получается, поскольку мы видим, что наоборот, вот еще, кстати, да, вот здесь вот, уже накручено, намотано, вот, и неудачно, то есть оно не улучшает читабельность, как должно было бы быть. Посмотрите, как, какой интересный у нас здесь овал в «А». У нас получается такой вот раз петля внутренняя. Два еще здесь петля. Ух. Ух. То есть он еще внутрь помещает какой-то вот свой особый секрет, который вот как пузырь, я буду его скрывать, закрывать. Здесь еще. Ну и посмотрите, а вот здесь прям совсем такое детское уже письмо появляется. То есть я, я устал быть взрослым, дайте мне побыть маленьким, подростком и почудачить, так скажем. Интересный, да, почерк? Напишите в чате. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.